Всех приветствую! Сегодня у нас 31 августа, последний день лета, и мы начинаем свой ежедневный обзор рынка. Для начала мы посмотрим, о чем мы говорили вчера, что хорошо отработалось, что не очень, а также посмотрим, какие торговые возможности есть на сегодняшний момент. Не забывайте подписываться на наш канал в YouTube, там мы будем выкладывать актуальную информацию по обзорам, по новостям, по обучению итак приступим нефть вчера мы с вами говорили что мы ожидаем продажа имеет смысл продавать до целей 46 60 45 60 45 32 как видите уже сегодня ночью на открытие сессия первая цель у нас взята и вполне допускаю что именно отсюда мы можем уйти а, так что Первый, основной, самый вкусный вход, возможно, уже у вас упущен. Тем не менее, смотрите, есть не менее качественный вход 4610. От него вы можете ждать покупок, как только цена выйдет наверх. То есть, выйдет она, ну, примерно, сюда сходит, скорректируется к 4610, и тогда имеет смысл искать непосредственно покупки. Цель у нас остается прежним. Это 4725. 47.75 и такая основная глобальная цель это 48.55. Это что касается приоритетного развития событий. Есть еще один вариант, который э, предлагает мой студент. Он предлагает продавать от 46.10, то есть с этих уровней, либо подождать коррекцию вот сюда к данной области 46%. 56 плюс-минус пару тиков и продавать с целью а, более глубокой коррекции 45 40 45 20 чтобы здесь набрать позицию а, давайте посмотрим где это у нас То есть он предлагает а, набрать позицию здесь и уже только отсюда идти в лонг его менее приоритетный вариант если мы обновляем вот этот High, да, то есть сносим стопы, то от уровня 46.10, 46, 46 равно стоит искать покупок. В принципе, отчасти я согласен, в первую очередь с тем, что как только снесут вот эти стопы и мы начнем корректироваться, то безусловно нужно искать покупки с коррекцией. Вот что касается более, глубокой, более глубокого шарта, э, вполне может быть, но лично для меня это менее э, приоритетный вариант. Поэтому по нефти ищем покупки при выходе наверх от уровня 46.10. При обновлении, особенно они актуальны будут при обновлении данного уровня, это у нас 46.70, 46.80. Да? То есть при коррекции 46.10 будет отличный вариант, чтобы зайти в покупки. Вариант в шорт при достижении данного уровня против шерсти 46.56, 46.70. 4680 вот такая большая область здесь мы можем искать продажи в первую очередь с целью взятия шарта на 4610 но этот трейд будет исключительно внутри дневной это что касается нефти приступаем к snp 500 смотрите вчера все идеально отработалось по индексу S p 500 мы с вами изначально продавали от уровня 24.53 взяли это движение в шорт на уровне 24.43 мы сделали реверс единственный момент я не поверил что вот прям сразу сходу мы пойдем наверх поэтому прикрыл позицию в конце дня как мы видим это было сделано зря и хорошего качественного сигнала нам сейчас индекс s&p 500 не дал и сразу ушел наверх В принципе цель здесь и понятна уровень 2472 это у нас месячный поц уровень хороший качественный есть вероятность что пробить не смогут тем не менее туда мы цену ждем что я советую по индексу s&p 500 в первую очередь дождаться возвращения в данную область и попробовать найти покупки здесь. Но при условии, что мы возвращаемся в данную область, это говорит о том, что покупатель чисто спекулятивный и силы у него нет. Либо здесь есть хороший интерес у ритейлов в продаже, и сюда будут возвращаться до тех пор, пока весь ритейл не соберут, чтобы их увести в минуса и закрыть по стопам. Так что стоит к данной области относиться максимально аккуратно. Я советую посмотреть, как цена будет э, здесь себя вести. А, быть может не стоит использовать большой стоп. В любом случае уровень 24.56 в лонг он у нас есть. И на него стоит э, обращать внимание. Цель прежняя 24.72. Есть в принципе промежуточная цель. Мы в принципе ее уже... Взяли, от нее отбиваемся. Это уровень 2463.50. В любом случае, при наборе позиций, как только мы пойдем дальше наверх, данный уровень все равно будет областью уровень сопротивления. Поэтому цена может здесь остановиться. Так что на сегодня у нас две цели. 2463.50 и 2472. Это все касается индекса S&P 500. Золото. Смотрите. Также прекрасно отработалась, мы планировали вчера, что будет коррекция, единственное, мы планировали, что на пару долларов она будет выше, тем не менее, из флета она не вышла и скорректировалась вниз. Сегодня с утра на новостях по Китаю э, был взят лимитный ордер, э, ор, э, ор, у кого он стоял, 13.03.50, и в принципе мы сейчас э, направляемся наверх. Правда, мы уткнулись уровень сопротивления 13-13. Есть вероятность, что с первого раза мы его пробить не сможем. В любом случае все будет зависеть от доллара и от фондового рынка. При условии, что фондовый рынок будет падать, есть вероятность существенно, что золото будет у нас расти. И наоборот. <coughs> Поэтому... Не забывайте смотреть на фондовый рынок, на индексы, в том числе на индексы S&P500. И отчасти вам будет понятно, что же делать с непосредственно золотом. Смотрите, по золоту. Продавать от уровня 13-13 слишком агрессивно, но может быть кто-то в состоянии это сделать. Лично я не рекомендую. Я бы дождался пробития данной области, то есть, чтобы цена вышла вот сюда. И на коррекцию уже от уровня 13.13 -13 я бы посоветовал вам совершать покупки. Для м, особо агрессивных трейдеров, которые считают, что, безусловно, золото наверх не пойдет, то есть смысла ему идти туда нет, э, никаких перспектив у, них, у него нет, э, тогда имеет смысл покупать, э, точнее продавать прямо сейчас по рынку от уровня 13.13. -13. Первая цель э, 13.03.50. И вторая цель 12.93, но пока я в данный сценарий верю слабо. В принципе, он возможен, чтобы накопить здесь основное топливо и пойти дальше наверх. Но пока я считаю, что есть вероятность ухода выше. Главное, чтобы мы смогли пробить данную область сопротивления. Поэтому рекомендую дождаться выхода, то есть пробития данного флета и от уровня 13.13 -13 покупать с целью 13.250, 13.24, 13.31. В принципе есть мысли, что золото на данной волатильности все за сентябрь, может быть за октябрь, часть октября сможет достичь. Уровня 13, 13.70-13.80 Но это пока такой долгосрок для нас, для внутренних трейдеров Будем посмотреть, что с этого получится Что касается фьючерса на евро-доллар Вчера мы по нему получили стоп Это был в принципе единственный стоп-лосс, который до вчера был получен Но он был самый обидный Потому что, смотрите, был хороший качественный уровень Вот так оно выглядело вчера то есть был хороший качественный уровень, и мы от него э, искали хороших качественных э, покупок. Тем не менее, не оправдали, не удержали и существенные лимитные ордера в стакане, и снесли вниз. То есть, в принципе, увидите, какое количество бигпринтов сейчас уходит по рынку. Это в первую очередь из стопы, то есть сносят из стопы, Уже прятали как раз за эти объемы, и непосредственно по рынку продают продавливают цену посмотрим что из этого может вылиться планировали мы с утра что цена скорректируется к уровню 1.19.380 1.19.650 но не но не зашло то есть цена падает дальше в любом случае цена у нас идет к этим двум уровням это у нас 1.18.100 и 610 И в приоритете даже 117-610. той простой причине, что если мы откроем дневки. Итак, смотрите. Мы открыли дневки. Что мы видим? Растем мы на протяжении всего года. В принципе, хороший качественный рост. Даже коррекции бывают. На что стоит обратить внимание? Во-первых, на эту дневную свечу, это ярко выражен, хоть я не люблю свечной анализ, тем не менее, это говорит о том, что Покупатели слабы, то есть они все свои цели закрыли, и сейчас идет коррекция. Достаточно мощная. А и продавца, у продавцов сейчас силы больше. То есть на что стоит в первую очередь сориентироваться? А сориентироваться в первую очередь стоит вот на этот объем. 1.17600. Это достаточно мощный большой объем, который цену от падения должен удержать. Правильно сказать, может удержать рынок, ничего не должен. В связи с чем я бы порекомендовал искать а, покупки от уровня 17600, но это достаточно очевидный уровень, особенно у тех для тех трейдеров, которые владеют, а, умеют пользоваться отасом, мы и прочими прочими программами, которые позволяют увидеть гистограмму горизонтальный объем. И многие трейдеры будут вставать именно с этого уровня. Опрос в чем насколько захотят а, роботы снести ваши стопы они захотят поэтому далеко не факт что если вы даже спрячете стоп куда-нибудь вот сюда вашего стопа хватит здесь чем стоит посмотреть как ры рынок отреагирует на данный ценовой уровень он может отреагировать как в одно касание и уйти я на самом деле сомневаюсь. Более чем э, уверен, что он попробует снести стопы и цена попробует сходить вот сюда. Чтобы снести стопы, да, то есть вот к этому объему, снести стопы, набрать топливо и только потом сделать выход наверх. В связи с чем, будьте предельно аккуратными. Этот уровень, безусловно, у нас есть, тем не менее... Входить от него лимиткой я бы не советовал. Если мы говорим о внутридневной торговле, что стоит, а что стоит ориентироваться? Ориентироваться стоит на следующие вещи. При хорошем качественном уровне, как вариант, это может быть, может выступить уровень 1.19 искать продажи с целью вот в эту область. Искать продажи с целью вот в эту область. Она безусловно большая, но тем не менее именно здесь пойдет набор основной в лонг. Вопрос только остановит или не остановит, это уже вопрос вторичный. Здесь чем? Рекомендация по фьючерсу евро на сегодня. Искать продажи с качественным подтверждением с этими двумя целями. На этих двух целях стоит выходить, закрывать позиции, либо держите на свой страх и риск. Что касается лонга, пока им и не пахнет. Поэтому лучше, лучше продавать, продавайте по рынку. По фьючерсу иена. Смотрите, сейчас мы говорили о продажах. Мы наблюдаем как раз те продажи, о чем мы говорили. От уровня 91-160 и с этими двумя целями 94-60, 94-10, ну, либо 94-100 ровно. Как вы можете наблюдать, сейчас цену пытается остановить. То есть уже начинается не импульсное движение, а такое пилообразное. В чем это может говорить? Что, Во-первых, покупатели включаются в работу. Это первый момент, и стараются цену во-первых, остановить от падения и набрать а, позиции для ланга. А, посмотрим, насколько получится. В этой области в лучшем случае стоит торговать а, внутри дня. Потому что область, она такая флетовая, и здесь цена может остановиться и долго флетить. Вот, вот простой пример. Да, Хорошей область и поддержки была, и сопротивление, в данном случае поддержки. Так что э, ищите качественные точки на вход, как вариант данной области. То есть уже с этих уровней можно пробовать покупать, но аккуратно. В любом случае, э, какой-то выход из данной области, он возможен. Э, и в принципе заработать можно. А, другой вопрос. Будет ли данный выход настолько обширным, насколько вам необходим? Вопрос остается открытым. В принципе, ситуация может развиваться следующим образом. То есть, выход отсюда и в данную область. Такое возможно, в принципе, да, вполне возможно. Но, не забывайте, что завтра у нас non фар При хороших, качественных данных фьючерс по иене у нас будет падать и будет падать достаточно мощно и чем больше у нас будет отклонение фактического значения от прогнозируемого тем сильнее мы упадем мы спокойно можем упасть на 500 тиков за там несколько минут или там за несколько десятков минут 500 600 то есть это для нонфарма не предел то есть насколько я помню максимум падали где-то на 300 пунктов да, это полторы тысячи так что э, стоит быть аккуратным если вы не знаете, да, не видите хороших качественных точек на вход, лучше подождите с завтрашнего дня, выйдет на фарм, покажет четкий ярко выраженный тренд, по крайней мере я на это надеюсь, и уже точно будет понятно, где же стоит покупать или продавать. Для агрессивных трейдеров я бы рекомендовал покупки с этих уровней, то есть вот из данной области, с этими целями. То есть цели, то есть покупать от уровня 90-400 с целью 91-200. Примерно так. По фьючерс Канады. Смотрите. Хороший качественный флот и он продолжает развиваться. То есть за вчерашний день фьючерс по канадскому доллару преодолел порядка 860 тиков и продолжает падать. М -м, в одно касание коснулся. Отца, то есть до данного кластера в одно касание коснулся данных кластерных объемов кластерных вливаний и сейчас у нас он корректируется не забывайте сегодня у нас уходит по канадскому доллару ввп вполне допускаю что цены могут развернуть для тех кто желает зайти до новости стоит проанализировать э, новости по канаде за последние полтора месяца вы сможете найти интересующую вас информацию для всех остальных я бы порекомендовал пока находиться вне рынка, тем не менее, как может развиваться ситуация. То есть, как вы видите, у меня несколько вариантов отмечено. Первый вариант тест, – повторный тест данного ценовой, ценового уровня и то есть это у нас 78 900 990. То есть повторный тест данного уровня и коррекция, разворота в данную область, да, то есть и набор позиций. Такое вполне возможно. Допускаю, что повторного теста могут не дать и уйти сразу в данную область. То есть как раз КВП могут что-то набрать и дальше уже будет э, происходить дальнейшее движение. Либо э, произойдет, э, ну, то есть будет происходить флет а время выхода новости мы увидим негативные данные и у нас а, импульсное движение, мы сносим данные области и идем дальше вниз к уровню 78.300, вот к этой области. Такое вполне возможно. Так что у нас есть два практически равнозначных варианта развития событий. Опять же таки не забывайте, что канадский доллар у нас ходит вслед за нефтью. То есть за американским долларом в, против, в противофазе и за нефтью. То есть полная прямая корреляция. Так что смотрите, что происходит с нефтью. И с определенным пингом у нас будет повторять то же самое движение и канадский доллар. Так что это вам в помощь. И по фьючерсу. По фьючерсу пункта стернгов. Вчера у нас был вход. Я его уже отсюда удалил, есть, но вход был у нас от уровня 12.128.85 такой хороший точный миллиметровый вход, до которого дошли буквально один тик, развернулись и сходили наверх к первой, скажем так, к первому уровню сопротивления. Сейчас мы наблюдаем падение. Что бы я рекомендовал? аккуратно то есть на данный момент уже аккуратно присмотреться к данной области ни в коем случае не лимиткой входить а уже лучше с подтверждением по рынку может быть по худшей цене определенная вероятность ланга а она еще остается но уже выглядит не настолько круто как это было вчера что касается продаж смотрите при достаточной силе продавцов при условии, что мы сможем продать данную область и закрепимся ниже, вот данная область имеет смысл продавать. То есть давайте вот так скорректируем уже вот эту область. При условии, что данная область у нас сможет удержать, мы покупаем. Но это у нас вариант уже, я бы сказал, менее вероятен. А по той простой причине достаточно активно мы идем сейчас вниз. На данный момент более вероятно, что сможем мы преодолеть, но опять-таки не факт, в любом случае будем смотреть, что и как происходит. При условии, что мы сможем преодолеть данную область, при коррекции стоит искать продажи и непосредственно продавать. По цели более логичная цель, это у нас ну, примерно восемьдесят 81.27.85, то есть это снос вот этих стопов, кто прятал за вот этот лой Это, что касается фунта стерлингов как итог продажи от уровня 1.2846 1.287 с целью 1.2780 да, снос топов ну может быть даже 1.2870 если данная область удерживает то э, первое сопротивление мы встречаем на уровне 1.2934 1.2976 и основное сопротивление у нас будет 1.30 вот три цели у нас по фунту стерлингов это что касается обзора рынка и торговых возможностей на сегодняшний день не забывайте подписываться на группу вконтакте фейсбук, не забывайте в ютубе анализировать наши обзоры если вы с ними не согласны, либо у вас есть другого видео рынка, безусловно, стоит поделиться, я вас с удовольствием выслушаю, и мы с вами аргументированно подискутируем. Опять же таки, моя точка зрения не является истиной в последней инстанции, я вижу рынок, как я его вижу, поэтому любые торговые рекомендации, которые я вам даю, переносите через свою призму, через призму своего опыта если вы с чем-то не согласны, но считаете, что мой вариант развития событий может быть вы просто дождитесь подтверждения по вашей торговой методике в принципе, на этом все так что желаю вам в последний день лета заработать максимальное количество профита чтобы завтра, 1 сентября у вас началось радостно Всем желаю большого, жирного, хорошего профита. Не переторговывайте. Всем удачи. Всем пока.